Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим скумбрию Дракоша. Для этого нам понадобится скумбрия, лук репчатый, морковь, перец красный жгучий, перец черный молотый, кориандр, соль, сахар, лимонный сок, чеснок, растительное масло и томатная паста. Фили филе нашей скумбрии засыпаем приправами. К моркови с луком добавляем чеснок лимонный сок и добавил немножко соевого соуса все перемешиваем чуть-чуть прижимаем добавляем это все к рыбе в сковороду наливаем масло разогреваем его Обжаренной томатной пасте даем остыть и добавляем ее к нашей рыбе. Перемешиваем нашу рыбу с томатной пастой. Отправляем в холодильник и через 12 часов можно будет ее кушать. Приятного аппетита!